Если вы психолог, коуч, доктор, преподаватель, биоэнерготерапевт, таролог и многие другие профессии, которые сегодня другим помогают, и у вас сегодня нет того дохода, который вы хотите, который вы достойны, то я, Надежда Новосельская, психолог, коуч, психотерапевт, уже с опытом работы около 8 лет в интернет, хочу помочь вам пройти то, что прошла я, чтобы вы быстрее достигли своих результатов и получали больше денег. Поэтому Опрос, пожалуйста, пройдите здесь, я буду знать, какие видео, какие материалы вам давать, чтобы быть вам полезной, прежде чем пригласить вас в большую коучинговую программу. Вот здесь вот опрос и подарок, конечно же, в конце опроса.